Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию краткий обзор важного астрологического события период ретро-Меркурия с 18 июня по 12 июля 2020 года в знаке Рак. Меркурий – это ближайшая к Солнцу планета, не отходит от него дальше 28 градусов солнце центр нашей солнечной системы Оно дает свет и тепло всем планетам вокруг него вращаются все небесные тела солнечной системы и в астрологии солнце символизирует центр сердцевину сущность я сознание волю лидерство власть демонстрацию себя творчество как яркое самопроизвольное проявление себя меркурий символизирует мышление как восприятие и обмен товарами и информацией, анализ этой информации, ее оценку, также взаимоотношения делового характера, в которых нет эмоций. Обучение прежде всего конкретное, практичное, а не духовно-философское. Сознательная сторона человека выражается через Меркурий. Через эту планету мы отчетливо понимаем, какой именно этот человек, как он говорит. Говорлив или молчалив, красноречив или груб в высказываниях, склонный грустить или любит шутить. Любой аспект, который формирует Меркурий, говорит о том, как человек думает и каковы его намерения. Отсюда мы видим, куда человек направляет свою энергию. Энергичный ли он, положительная ли эта энергия в его мышлении. На рисунке показано, как движение Меркурия видит земной наблюдатель. В центре этого рисунка схематически показано Солнце в виде кружка. Орбита Меркурия показана в виде замкнутой окружности с пошаговым выделением позиций 1, 2, 3, 4 и 5. Орбита Земли показана в виде дуги, расположенной дальше от Солнца, чем орбита Меркурия. Так выделено лишь... Часть всей орбиты Земли, которая, конечно, представляет замкнутую окружность, но в данной схеме достаточно учесть лишь участок в виде дуги. позиция 1, 2, 3, 4 и 5 также отмечены на орбите Земли и отражают произведенные замеры одновременно с соответствующими позициями на орбите Меркурия. Вверху рисунка показано видимое движение Меркурия, наблюдаемое с Земли, что является лишь визуальным восприятием, но не соответствующим реальному движению небесного тела. В реальности окружность орбиты Меркурия замкнута. Она не делает своеобразной петли, не замедляет своего движения и не движется вспять. Но с Земли мы наблюдаем периодически именно такую картину и чувствуем соответствующие энергии. В действительности Меркурий продолжает свое движение и не меняет своих показателей. Но на Земле такие периоды воспринимаются и проявляются в ином варианте, противоположном прямому движению. Это период ретроградности. Когда же планета движется в том же направлении, что и Солнце, она называется директной. Движение планеты в периоды директности прямое, что является нормальным, естественным и природным. На рисунке линии, отражающие видимое из Земли движение Меркурия в позициях от 1 до 2, а также от 4 до 5, соответствуют директному движению. Соответственно, участки орбит между этими двумя директными периодами соответствуют наступлению ретроградности. На рисунке это позиции от двух до четырех. Необходимо также обратить внимание, что между директным и ретроградным движением существует переход к стадии остановки. Замедление скорости планеты для того, чтобы поменять направление. Эта стадия в астрологии называется положением стояния, И планета в эти периоды называется стационарной. На рисунке эта позиция в точке 2, а также в точке четыре. Эти точки не являются одинаковыми, так как в них происходит противоположный процесс по смене направления а значит и по значению. В точке 2 происходит замедление директного движения и переход в стадию ретроградности. А в точке 4 мы наблюдаем смену ретроградного движения на директное. Наиболее важным для правильного понимания характеристики планеты с позиции ретроградности является ее ориентация на внутренний мир. 16 и 17 июня Меркурий стационарный, останавливается и готовится перейти в фазу ретродвижения. Это стационарность со знаком минус. Стационарные планеты символизируют концентрацию энергии планеты в одном месте и фокусирование этой энергии на определенную сферу жизни. Конкретно какую мы можем увидеть в личном гороскопе. И в проявлениях Меркурия в стадии стационарности перед переходом в ретроградное движение будет наиболее выражены заторможенность, зацикленность, замедленность, скованность. В соответствии с этим у многих людей будут наиболее выражены проблемы и нарушения в делах и личной жизни. С 18 июня по 12 июля Меркурий находится в фазе ретроградного движения. Добавляются акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции. 12 и 13 июля Меркурий остановится. Это стационарность со знаком плюс. Готовится перейти в фазу директного или прямолинейного движения после ретроградности. Качество и характеристики Меркурия 12 и 13 июля направляются строго на реализацию индивидуальных проявлений личности, которые будут конструктивны, гармоничны. Люди не склонны отвлекаться и распыляться на мелочи и посторонние моменты. Энергия Меркурия 12 и 13 июля узко направлена, ограничена в подвижности и способности меняться. Соответственно, эти энергии влияют на людей в дни стационарности, После окончания ретро-движения «Меркурия» многим становится легче сконцентрироваться на деле и добиться быстрых результатов, что положительно влияет на деловую сферу, способность к коммуникации, помогает в решении вопросов купли-продажи. С 14 июля «Меркурий» станет директным, и проявления планеты будут сосредоточены, собраны. Это организованные энергии, которые принимают люди и ведут себя соответственно. При директном движении Меркурий проявляет себя открыто, без помех и без задержек. В соответствии со своим положением в знаке Рака, который подчеркивает темы дома и семьи. С 14 июля люди легче понимают, что происходит. Взаимодействие с окружением становится полезным для всех участников. Люди легче идут на контакт и воспринимают информацию. Но пока что в период с 18 июня по 12 июля мы будем жить в других энергиях. Это периоды ретроградности Меркурия, которые бывают три раза в год по три недели. И в эти периоды требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения тех или иных вопросов и выполнения работ в периоды ретроградности меркурия требуются дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того чтобы проявить себя и реализовать то что запланировано ранее поэтому не рекомендуется начинать в эти периоды что-либо новое некоторые люди родились в периоды ретроградности меркурия кто не знает этого, можете написать в комментариях дату, город, время рождения. Я отвечу, в какой фазе у вас был Меркурий в момент вашего рождения. И для тех, у кого Меркурий ретроградный или стационарный, период ретроградности Меркурия оказывается очень продуктивным. Три раза в год по три недели появляются благоприятные возможности для самых смелых проектов воплощение желаний и стоит их использовать как правило все получается так как и хотят люди рожденные в период ретро меркурия таким людям в эти периоды легче себя проявить выразить свои мысли показать свои сильные стороны и применить открыто свои лучшие качества причем окружающие это заметят и оценят по достоинству Ретроградный Меркурий в натальной карте – это особая удача для человека. Люди с таким Меркурием умеют глубоко осмысливать всю поступающую к ним информацию, умеют вникать в сложные вопросы и разбираться в них. Они перепроверяют данные, чтобы избежать ошибок. Вместе с тем ретро-Меркурий в натальной карте может давать и проявления, которые мешают в повседневной жизни. По сравнению с людьми, в чьих картах Меркурий директный, человеку с ретро-Меркурием требуется гораздо больше времени на то, чтобы понять, усвоить и структурировать для себя новые знания. Меркурий, управляющий знаком Близнецов и Девы, совпадает с периодом ретро-Венеры в знаке Близнецов. И для возобновившихся старых отношений это хорошо. Пусть и нелегко, но это поможет анализировать свое прошлое, искать и исправлять ошибки. Избавляться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают. Для новых отношений много путаницы и ошибок. Традиционно период ретроградности Меркурия приносит сложности в поездках, проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы, сложнее решаются деловые вопросы. В период ретроградности Меркурия в знаке Рака с 18 июня по 12 июля многие люди становятся очень мнительными в общении с другими людьми, сомневаются в своих чувствах часто не доверяют друг другу, преобладает всеобщее необъективное отношение к новостям и новым знаниям. Все решения основываются на своих чувствах, симпатии, антипатия, эмоциональных привязанностях. Рак – водный знак, и здесь период ретроградности Меркурия. Поэтому люди склонны копить обиды, нанесенные словом или выражением лица. Многим может быть трудно вслух говорить о своих эмоциях, больше склонны держать их при себе, в связи с чем очень сложно найти взаимопонимание со своими родными и близкими. В период с 18 июня по 12 июля старайтесь логически делать выводы, а не руководствоваться эмоциями. Правильно выражайте свои чувства. Не упрекайте другого за свои обиды и не пытайтесь навязать друг другу чувство вины. В период ретроградного Меркурия в знаке рака важно открыто говорить о своих чувствах и эмоциях. Слушать собеседника. При этом не нужно переводить эмоциональные подтексты на себя. Очень важно проверять информацию, те факты и цифры, которые вы воспринимаете как верные.